Более 300 тысяч переписчиков будут работать на всероссийской переписи населения в октябре-ноябре 2021 года. Стать одним из них может любой гражданин России старше 18 лет. Проинформировать Росстат о желании стать переписчиком лучше уже сейчас, по электронной почте или по телефону. Контакты для своего региона можно найти на сайте Росстата. Ваше обращение зафиксируют. А в октябре 2021 года позовут пройти курс обучения, но лучше позвоните сами. Учиться недолго, всего три дня. Будущих переписчиков научат корректно задавать вопросы, вносить данные в электронный планшет, а также правильно себя вести в различных ситуациях. С прошедшими обучение и тестирование заключается контракт. Переписчик будет застрахован от несчастного случая. Ему выдадут экипировку, планшет, и можно приступать к работе. За период проведения переписи каждому переписчику предстоит переписать порядка 550 человек, провести контрольные мероприятия и сдать материалы. Вознаграждение за это составит 18 тысяч рублей. А студентам работу переписчикам еще и зачтут как практику. Присоединяйтесь. Будет интересно.